так сегодня у меня э, вечером я сварила суп а на днях говорил так стать так как стать так стать лисяк стать сестренкой ну по ватсапу мы всегда с ней общаемся и я ее спрашиваю что готовишь она мне вот говорит э, сегодня по ееному рецепту ры, э, рыбно консервный сырный суп сварила вот короче рис сварила с картошкой Дима, ну вот Дима, иди, не мешай рис с картошкой сварила потом консерву закинула сюда в масле затем поджарку сделала лук затем поджарку сделала лук, морковь томатная паста сыр в конце добавила сыр добавила круглый и этот плавленный сырок Короче, вот так вот села. Лаврушку, конечно, и зелень в конце. Суп, как всегда, густой у меня получился. И пожарила картошку. У нас же... Ох, парта. У нас же не любят кто-то рыбный суп. Дети больше любят картошку жареную. А я вот не могу, мне суп надо обязательно. И вот это на сегодня наш ужин. И хочу рассказать, что сегодня у меня было. Сегодня апатия была такая у меня короче мне жало, смотрела сериал анну герман и пол сериала все проплакала ну вот биографию про нее то что жалко стало ну вот конечно молода она молодая ушла и у меня как всегда нахлынули чувства о маме о бабушке о дяде Юре, вот как мы встречались. И вспоминала, как мы в последний раз... У меня всегда воспоминания вот такие, как в последний раз мы с мамой ездили за рыжиками. Как вчера, как будто мы с ней ездили. Хотя уже четыре года, нынче будет, 5 июня. Как мамы рядом с нами, с нами уже нет. И вспоминала, как мы с ней собрали по два ведра, Каждая, Рыжиков, они все такие малюсенькие были. Мы маршрутку сели, все от, одурели там. От, где, как, с кем собирали, а, где, как, в каком месте. Все же всем надо знать места, чтобы сказали. А мы с мамкой сказали там-там, там-там. ну мы не скрывали, а сказали на посадках там-то там. И затем... И последний звонок вспомнила, когда мама звонила. Она сказала в десятом часу вечера. Она позвонила 4 июня и сказала, Узеля, ко мне сегодня скоро я приезжала, давление у меня упало. Ну ничего, сейчас все восстановилось. И.. Дядь Саша, сосед наш там, очень хороший сосед, и, короче, мы, э, он сказал, вот всем мешают мне, а потом это, я не могу снимать, дайте меня спокойно снимать, ага. И она болела сахарным диабетом, у нее сахар нормально был, но каждый день она делала себе инсулин, ставила проверяла сахар сама, потом она сказала, <coughs> вышла на улицу, они каждый вечер сидели там у дома, вышла на улицу, ой, говорит, мне надо укол поставить. А здесь Саша, у тебя же сахар нормальный? Да, нормальный, говорит. Ну, короче, она до нуля спустила сахар и перед тем, пока ей хорошо было, она позвонила ко мне и сказала... А Гузель, я завтра в больницу пойду. Пусть Фарида придет, дежурство сдаст. Фариде было 15 лет на тот момент. На тот момент 15 лет ей исполнилось 28 мая. И Фарида у меня пошла на следующий день. Я была в огороде. И Фарида звонит, она пошла с подругой. Я говорю, Фарида, иди, бабушка Валя попросила тебе дежурство создать. Она всегда ходила, помогала маме, и чай зайдет попить, и все. Потому что мама жила одна в последнее время, и все-таки грустные было. была. Но она ходила всегда к нам до последнего. И затем Фарида звонит ко мне и говорит, мама, бабушка Валя вроде умерла. У меня истерика, естественно. Я говорю, не говори такое, не шути так со мной. И потом я ей только... Она мне говорит, начинает, я говорю, тише, тише, ни... ничего, ничего, тише, тише, тише, тише. Ничего не говори, не говори, не говори, не говори. Я только вот это говорила. Ее не слушала, и я ее рот затыкала, чтобы она не говорила. Я говорю, скорую вызови, может, она дышит, все. Нет, говорит, мама, у нее руки посинели. Я там же села Хрюшка. Позвонила Позвонила К Андрею Он на тот момент работал В городе И Я не могу без слез Рассказывать это все Могу. Сейчас. на тот момент Андрей работал в городе и я позвонила сразу к Андрею я говорю, Андрей, что с мамой там не в порядке говорю. а Фарида говорит, что ее не стало Андрей сразу выехал первым рейсом Ой, я что-то пить хочу, не могу что-то плохо мне вот эти воспоминания маме. Он сразу выехал. И вот, можно я видео засниму быстренько? Ага. Ты лошадка, я знаю. Катайтесь. Тихо-тихо, даринку разбудьте. Даринку разбудьте. Вот, и короче, он выехал, ты сиди, говорит, никуда не иди, я говорю, я не могу идти, у меня ноги отнялись, я вообще не могла идти, я была беременна с Аминой, через два месяца Амин уродила, вот, она беременна, ой, ну, вот папа их катает, ну иди туда, вы в прихожей, да, надо в зал идти, вы что в прихожей уши греете, давайте идите отсюда. И, короче, Андрей приехал сразу ко мне в клевушку, клевушку подошел. Я говорю, я не пойду. И Андрей говорит, не ходи, до дома сможете. Я говорю, нет, я еще посижу здесь. Но я сидела долго, наверное, часа три, просто сидела, то посмотрела. В одну точку. Вот. Андрей пошел к маме моей. И они с Фаридой там говорили. Фарида э, скорую вызвала. Полицию вызвала. Но они приехали долго, их не было. Долго их не было. Я все звонила. Я говорю, что приехала? скорая нет, проверим. Мама говорит, ну, бабушки варенье, нету все. Приехали, зафиксировали смерть. Потом... Морг я ей не отдала, так как знала, от чего умерла. У нее оборвался тромб сердечный. И сахар у нее понизила. Ну, короче, все вместе. ей стало плохо. Ну, придурки, блин. А? Ну, идите, здесь места нет. Идите отсюда. Вы лошадку не туда ведете, в зал ведите лошадку. Узда, под узда его, давай. И, короче, вот так мне дают снимать. А, не отпустила а, в морг, не, не отдала, пошла к врачу, договариваться, чтобы в морг ее не везли. Мы с Андреем все бегали, все с Андреем, все везде. И в церковь ходила, ходили с Андреем, на отпевание записались. А потом в куженер мыть, ну, здесь морг. но ну, Он закрытый, конечно, но мы договорились, чтобы открыли маме. Так как через родственников, через знакомых, они открыли, там помыли. В итоге я сидела в квартире уже маминой. Но я маму не видела. Я потом пришла. Я села в другой комнате, где она умерла. Я там сидела. Маму привезли, я слышу, маму заносят. Я уши заткнула. Я говорю, не кричите. А мужики же громко разговаривают. Не кричите, говорю. Андрей заходит в комнату, говорит, пошли. Тещу привез, говорит. Я говорю, не, я не пойду. Потом пришли Фарида, дядя у меня приехал с города. Они меня начали уговаривать, что пойдешь, пошли, мама ж там лежит. Я говорю, нет, пока я нету настроя, не могу, не могу, ноги не идут, ничего не хочу. Я не хочу маму видеть мертвой. Она, говорю, вчера со мной разговаривал. Короче, Крышняк чуть не поехал у меня. Затем минут через сорок только встала, но ну Андрей меня поднял. Я за Андрея держалась, медленно шла. Медленно, мне казалось, я целый час шла до зала. Вот сегодня у меня такая пать. К чему я это все веду, разговор, да к тому. А, вчера сидим, но ну Андрей же приехал вечером, и Дима, все дети же, они же любят папу. Две недели как-никак ее не видели, и они собрались, Дима, и Дима говорит, а, задает вопрос папа, говорит, а почему у тебя мама, говорит, не любит тебя, и нас не любит? А Андрей говорит... Потому что у нее есть другой сын, ну, то есть это у сестры муж. Она к нему очень хорошо относится. И, и говорит, я прихожу, она даже, я говорю, здравствуй, бабушка, она даже, ну, внимание, мимо проходит. Я говорю, зачем тебе эта любовь? Просто меня терпеть не могут, и вы, говорю, тоже, ну, как... Может быть, Андрей при себе держит и, да, он выпивает пиво, выпивает там вечерами, да. Видно, моему человеку. Э, нет, он веселый, все с детьми играет, все, да. Но он никогда не скажет, когда у него на душе плохо, он когда выпьет, может мне сказать, вот, посидеть, поговорить, да, объяснить, что как. Мне так вот. Я, я говорю, вот Андрей, ну вот, хоть убей, не понимаю. Я говорю, ну как так, как такая родная мама, живая, еще живая. У меня, говорю, ладно, мамы нету, да. Да мы хоть и бывало, ругались и все, но мама у меня всегда приходила, всегда каждое утро звонила, каждый вечер звонила. Заля, что делаешь? Узеля придет, а с детьми, детям что-нибудь принесет. Она с утра приходила всегда. В 6 утра. Она рано просыпалась, как и я же, вот рано просыпаюсь. Придет, начинает, и Андрей без... Опять тещи пришла. Пришла. Ну, и спи, говорю, чуть-чуть мешает, что ли, мама моя. Но ну, он на маму никогда не, не рыбкал. И ничего, он всегда, тещи, тещи, он любил маму. Он любил и бабушку очень любил. Ну, вообще, он, как и говорит, что они мне ближе, чем... Вот Мама, с отцом. А, отец, если видит его, то а, ну в магазине видит. И всегда он спрашивает, Андрей, дай мне, говорит, мне не хватает. Андрей такой, ну если даже есть деньги, дам, говорит, рубль вытащит, остальное, и добавит ему. Хотя он как дед никак не относится. Как-то помню, здесь готовлю, и в окно смотрю, и он же с палочкой ходит медленно, а с магазина идет, вижу, там про, а, а, пакет такой прозрачный, у него там полторашки всякое такое, ну, бух, буха, бухару собрал. И мимо наших окон он быстро старается бежать вперед палки, говорю, палка отстает, говорю, чем? Он бежит, говорю, нифига себе! Андрей как раз дома был, я говорю, бачу, у тебя убегает, с... <смех> ну, мы смеемся. <смех> ну, вот, ну, короче, э -э вот, ну, сегодня вот у меня были сравнения, то есть моя мама и у Андрея мама, я говорю, смотрю на людей, Вроде у сыновей, так внуков любят, все, да, такая любовь у них, и прям с внуками так играют, и магазины магазин идут, вот надо внуку купить, это, это. Я говорю, какие вы молодцы, я вас прям, такие бабушки классные, вы, говорю, у сыновей так внуков любите. Да, говорят, как это не любить. И затем, ну, а... короче... Все время думал, за что вот, э, почему? Почему моя мама так рано ушла, 54 года? Она же, это же рано, это очень рано. И за что она так рано ушла? Она же никому плохого ничего не делала. Она была прямо линейная, она прям как я. Ну, то есть я как она. Кому-то говорю, блин, жизнь дана. Ну вот живут и все, себе перепевающие, бывают вот такие, которые не ну, ни общительные, ничего, да. Живут себе хорошо все у них. Почему? За что у меня вот такая ерунда? Говорю, мама, потом дядя Юра, тоже он рано ушел, в 54 года. вот Два года будет в декабре. Два года. бабушки будет год. Ну, короче, они по очередности ушли. А мама 4, дядя Юра через два года и бабушка вот. А через год, короче, вот все семейство бабушкину ушли. То есть остались внуки, только мы. И Максим. Максим, О, дядя Юра, сын. И думаю, лишь бы мне жить, своих детей поднять, не оставлять таких рано, Господь, Бог, Дай здоровья всем нам, чтобы всегда все было хорошо, чтобы не мучились, чтобы наши дети, у наших детей были бабушка и дедушка, чтобы любили их. Вот. Короче, вот так вот. и Всегда дома только хорошего. Короче, вот как-то вот так вот. Таких ошибок не повторять, которые, вот, повторя... которые происходят сейчас в нашей жизни в данный момент. То есть не наши, не наши ошибки, а ошибки у Андрея родителей. Не дай Бог, Господи, упаси, говорю. А, вот. Так что, ну, короче, я вам все сказала, как не стало моей мамой. Мне стало легче. Вы скажете, мне, мне твое видео не понравилось. Да, я хочу это э, сохранить, то, что у меня было на душе. И вот эти воспоминания, когда я вспоминаю, мне всегда очень-очень тяжело рассказывать об этом. Ой, ладно, все, У меня вот ком здесь теперь стоит. И, короче, вот так вот. Ладно, друзья, все, мы с вами попрощаемся. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока.